И всем привет, от резки Извините за то, что я задержался. Вот, значит, у нас, кстати, есть соцсети. Нажимаем. Смотрим просто так. Очень интересные социальные сети. Нажимаем. Давайте все изучим, сразу сыграем в бой. Я там э, столкнулся с такой проблемой. Лайк, подписка, конечно же. Блин, знаете, куда я вхожу в социальные сети, вот что мне выкидывает. Угол хром, кстати, мне нужно еще так говорить. Поближе, чтобы они меня слушали. А вот у них социальные сети, дискорд попался ты. Ладно. Ну не будет, конечно, дискордом. Сейчас я только сейчас вот это уберу. Угу. Вот так вот. А записывается еще ролик Ладно. Я думаю, что да, я верю в тебя. Магазин, блин, забыл Зайти там точно. Кстати, вам советую, я забываю заходить каждый день. Вроде бы там. Давайте. посмотрим. Один алмазик. За что? За какую то медичная маска? Зачем мне она? Подождите. Как-то некомфортно слушать это. Ой, подождите, 1200... Все, три. Офигенно, да? Так, ладно, сори. Придется мне так сыграть. Ого, У меня будет стрики скины, я в шоке. На филов 80-х какие-то новые скины, но я думаю тут есть бесплатно оказывается тут вообще нет тут также есть конечно же все такое вот Пятый уровень чем больше у меня уровня кстати тем лучше нажимаю на мстители потому что это самая лучше игра говорят там вообще крутяк при можно почему бы нет я читал уже на каком-то ролике джди камеру еще так все нормально с камерой пишите в комментариях всем привет меня зовут Макс Риск подписка лайк на Макс Риск бегом все включают чат я Мститель гость! Ну, ну, ну, я крутой, я крутой, а. Вы если не верите, вот 50 секунд осталось к этому удару кул кулаки. Вот к чему я. Офигенно. Теперь. Э, нужно детектива, конечно же. Теперь я должен очень внимательно. Sorry, показываю вам экранчик, чтобы я не отвлекался. А был очень сильно внимательный. Через там всякие социальные сети смотрю. Пойдет ко мне в гости, то ему вот киртеки, если честно. Убийца не так сильно попадается в глаза в мне, так что лучше говорите, это роль такая, если что для меня. Окей, пошлите. Выключили свет, вот, блин, давай посмотрим, кто выключил свет, тогда сразу бах-бах заметим. Когда будет толпа, то будет матч шикарным. Когда будет толпа... Я к толпе. Так, это значит Бетси, Бетси, по-любому Бетси... не нет, он мирный. Привет, Бетси. Так, по-любому кто должен убить Бетси? Все Байти Луем, если это был Байти, это был Байти, прикиньте, это был Байти, Байти, Байти, Байти, это был Байти, а, это был Байти, я увидел, он это был да? возле включателя, прием, да, не, он нет, уходит, <зад> убийца, вверх, эй, и там, короче, этот, друг. нет, я тебя не видел, офигенно, выходит, да, <зад> вау. Нет, я, не я. Не надо, лучше не надо. Ммм, блин. Микрофон не выключил. Эй, эй, у меня Яра был За что-то? Эй, за что? А что блин, дарите? Ну это Бетти. Да, ладно. Смотрим тогда ролики моим, что узнаем? Всем время за Макс Риско. За Макс Риско. Подождите. Подождите, ребят, скажите, а кто с кем был? А, ладно, забрали сейчас, забрать. Вот, блин. Вау, пять раз. Ну как нечестно. Подписывайтесь на канал и верьте в мои слова. алива. Неправильный гость. Я же вам говорил, блин. Ладно, посмотрим закатку. Вот очень интересно. Итак, я, конечно, не пробовал так делать, но попытаюсь. Рассказывать новости. Должен говорить 24 на 7. Вот, значит, Никс тут, байти тут, даже не знаю, что, почему говорить. Квесты не выполнять, а? Давайте посмотрим закатка, когда я выполнял квест, когда было проведение, вообще не шикарно. Так, яра стоит. Так, новости, новости у меня лагают. другие такие новости. Так, бомба активирована. Никс и это вот Бетс или как Понятно. там его, блин, забыл. А, Бетс, тут роняшки, блин. Подождите. Привет. Привет. Капец, блин, подожди. Твой в Магнитолу, я Бетс, Бетс чё ты такое палишь-то? Он стоит убили, 3 секунды на 2 месте. Так, новости, новости. Оля что то выполняет, срочный звонок. Что, -то что -то такое, что, такое, что такое? Срочный звонок. меня никто не верит, прикиньте. Джейды убили. Джейда убили. Думаю, так. Блин, подписывайся на канал, верите мне. Вот реально за два раза. Даже я больше, они не верят и вот такая я ситуация. Они сами виноваты. Посмотрим. А подождите, Смогут подождите сами. а почему Чипик? Не знаю. Почему сказали, а что если так сделать Блин. Ладно, пусть будет чип, я не знаю. Оля сказал, что да, не я голосую за чип, Вот и ты спасешь, как они убили, говорят. Что Блинчик, они всегда говорят за Никса. Фила, происходит что происходит, Фига. Да. Фигааа. Это... Это... Ну ладно, так, значит, новости продолжаются, вторая часть. Так, ну это интересно, кстати, кажется, они уже вышли на улицу. Эй, Луи, ты меня слышишь? Ты умер, кстати? Вот привидение с тобой разговаривал, да? Алло? Я вас слышу. Он слушает? Слышит. Слышно? Ладно. Некомфортно, вообще некомфортно. М -м, как тут настроить это все? Так, смотри, ку. Как... Вау-вау-вау-вау, беги, беги, беги, и этот как там, Бетси на Никса, хочет на Басти, и кто-то Никс, Бетти, Бетти. что-то не мутит тут, слушайте. Как-то опасно, Бетти знает, что тут, блин, третий дон, а так он уходит за жертвой. Прикольная тактика. Он может сейчас спрятаться, в принципе, вот так прилететь, куда будем вообще фигня. Квестов 11-21, мам. у меня такое чувство, как ты стримишь. Это кто сказал? Кто сказал, что я стримлю? Э -э прикольная тема, Нет. да. Алло, а ты сейчас играешь? Очень интересные новости. И мы проиграли, слушайте. Мы проиграли. Убийцы выиграли. И кто это был? Бетти, Никс. Не забывай, кто это за Никса. Прикиньте, давайте вторую серию. Вторую часть. вторую Ой, 11, 11. Еще раз. Всем привет, успеть, меня за Риск. Всем-всем-всем-всем привет блин, так я, я кто-то играть в зубу. не-не, я не хочу, меня заблокировали, так, канал Макс Риск, быстро, там будут такие маты, быстро, подпишись, Хе. может хоть подпишись, Макс Риск, канал Макс Риск, быстро подпишись, прикольно, Дима, кто это сделал, а? Алло, меня слышно? Кто это сделал? Вау, вау, вау, О, Улан увеличивается в роли нулевой. Что происходит? Никто не пишет чат, таинственный особняк, таинственный. Как назвался раз Стынксон, таинственный. Какие-то помехи происходят. Я? никто. Просто гость. Буду интересоваться если я как-то вот ваш шум то явно вы убийца прям голосуют за меня Не, а давай так же самое сделаем посмотрим я реально буду голосовать за мирного я мирный буду я еще раз так сделала. это был бойцы пойти, пойти мила Фолл. посмотрим кто там есть еще я забыл их <смех> <смех> это оли вот он только что показался так у меня один квест Подключили <смех> свет и что почините освещение да, отключили так или это оли да Нет, это не Оля прием. Прием это не Оля, запомните, пожалуйста. Это я как-то волнуюсь. Свет Дон. Дон Дон Дэм. Блин, я застрял. Тут даже можно застрять. Застрять. Вот что-то найдё... Кстати, я знаю ту полночку, где можно найти убить Я уже два раза нашел одну ту Идем сюда вот, как же выбьем туда, вот иди, потому что убийцы всех. Офигенно, вот тут вот, тут. Вот. Икс привет. Что там делаешь? оли никс Донна. Так, Дона, Оли, Никс. Так, Никс, в кашет. Так, так, так, так, так, так. Тих, тих, тих, тих, тих. Понравился квест. Утроём мы здесь сидим, поэтому нас не поймают. Так мы поймали кого-то. Mm -hmm. mm. Олина сегодня убийца. Луи может уйд лагает. Срочный звонок. Mm. А где? <реж subjected> Эй, меня Что слышно? Я? Ну почему у меня такой микрофон? Блин, я жури, ну я так хочу сыграть. Ты так, не жури, там, я? А, я Пропускаем. Не, нету как там говорят, скептиз? Пропуск. Пропуск. Как там? А я пропуск нажал. Это же или за за кого я я попробую, я бы... попробую вот так сделать, больше больше больше больше больше. 1, но нам будет слышно. Когда будет вообще время секунд... тянуться, я прям скажу громко, посмотрим. Ну, да, Блин. Три, два, один. Вот слышно, слышно. Вау, вот так я сделала. И выкидывает. В смысле? Ну, вот так можно разговаривать с ними, да? Вот, вот, они правильно убили. Ну что происходит, это а ай, блин. Все, ладно. Когда буду голосовать, то я сразу туда иду и будет как-то громко у вас. Вот, как-то у меня интересно, кирой. Как думаете, это улыб был? Я просто наблюдаю Точно, топовая нычка, Я думаю, понимаете, у меня. Угу. Это уже третий раз будет. Блин, куда я пошел? Некомфортно. так, так, так. Сейчас я пойду туда, если так вот убьют, по любому он, по любому, блин. Сейчас узнаем. Так, так. Блин, тут была толпа. Они все знают. Ролик пострелим Да я даже не выложил ролик. Я забыл про него. Я лег спать. О, спичка. Вот ему не квасится спички Так, если выполнять спичку, что, что, во. Все, выполнено. Вы не успели посмотреть посмотрите тут. Так, ладно, придется. Так, вот. Что это А, коллекционер. Так, что это такое? вроде правильно, сумка сюда, так, вы понимаете, о чем я, я говорю, бам бам, если хоть, хотите, угадывайте в чате. Снова включили свет с саботажем, и обратно не кидал, чтобы все узнать. Не лагают, не лагают. Я понял, что такое слабое, Держло будет, яра, яра. М -м -м. Все, отключили, кто включил? А, тут бог тут рядом, слушайте. Это или яра, или никс. Никасов, подожди, подожди. Олидона. дона это Джек, это Джек. Джек? Джек. Что я мне сейчас делаем? Сейчас Что сейчас мы сейчас. делаем? Что мы делаем? сколько нужно быть убийств? Здесь, да? Это хм. это сейчас я за другого. Ну давай попробуем за почему нет? Я успел? Да, успел. И вот, смотрите. И этот не тот. Сомневаюсь в этом. Ну, я таки знал, блин. Читер, это Никс, блин. Это Никс или Скипи? Это Никс или Скиппи. Яра, блин. Вот когда саботаж, берите, да, вот он помогает. И кто смотрит, вообще ролики, блин. Хм. Так, это значит Никс, по-любому. Никс, Яра, Скипи, блин, тут как-то перебор с ними. Ого, сколько, кстати, он поставил точек. Так, это блин, Яра или Скипи, или Никс, блин. Мне не разделяется, он так. Минус один, так скажем. Или кого там убили? Яра. Скипи, по-любому скипи, точно. На 100% я уверен, это скипи. Вот пишу. я вас с вами прямо тут скажу, почему нет. за заскипим, Луи, приятный, мирный, понял. Блин, это был <Louis>, Луи, <плес> прикиньте. И там чуваки видят, вроде бы его. <плес> это был Луи, прием. Так, кто выиграл, слушайте, <плес> не знаю. И <плес> <плес> <плес> <плес> увидится. <плес> Ладно, подписка на лайк, на канал Макс выложи ролик. <coach> eh, именно то, что это была катка. Будет, наверное, очень классно. Бегом туда ем Все. прикольно. хватит Не, ну я перебачу. хватит меня. Всем спасибо за просмотр. С вами был Макс Риск. Всем удачи и пока. Офигеть, я же хочу пока всем. Пока.